Добрый вечер всем участникам нашей зелла Сегодня построим, как и планировали наше общение, разделим зелла на двое, то есть первую половину Проведем общение и обмен информацией по апитерапии, а вторую по технологии. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть в таком, э, в таком комплексе. Потому что ну, постоянно одну и ту же тему обсуждать. Но первые часть. Половина как-то вроде оживленно, затем начинает повторяться. Попробуем. Итак, начну с примера личного. В конце сентября, вернее, я не с того начинаю. Как бы там мы ни отдавали, не решили на то, что коронавирус в большинстве своем политические какие-то игры, но, наверное, шутки в сторону. Мы сейчас видим, как ужесточили меры предосторожности по всему миру, в Украине в том числе. Ну и сразу же пример подтверждения. В конце сентября всего-навсего моя вылазка на два часа в район. Поездка в электричке двухчасовая. Никто нас у нас маски не носит. Я не знаю, они насколько эффективны. Тоже не подтверждено ни медициной, ни другими специалистами. Но то, что близкий контакт, да, это основная причина перезаражения. Короче говоря, на следующий день... Температура 35, 37,5. Под вечер 38,5. Три дня Ни насморка, ни кашля, ни чихания, как обычно у меня это проходит при ОРЗ. Три дня надо мной эта температура издевалась. На пятый день мне, на четвертый, пятый день мне надоело. Я включил форсированное, хотя перед этим все, что было. И маточное молочко, и настойки, и прополюсные, и восковой моли. Ну, а выбор у меня и ассортимент довольно-таки большой. Но, тем не менее, три дня прошло, как и часы, все одинаково. 37,5 к утру, на ночь 38,5. На четвертый день... И три дня после этого пришлось искусственно создать такое обильное потоотделение. Единственное, я так по своей физиологии определил, что пока хорошенько не пропотеешь, пока эти токсины не выгонишь из организма, облегчения не будет. Так и получилось. Три дня дал возможности иммунной системе побороться, затем... В помощь иммунной системе подключил уже такие форсированные методы избавления от токсинов через потоотделение. Ну и пошло на поправку. Что я хотел бы этим сказать. Все наше здоровье в наших руках. Никаких шариты, никто нас туда не повезет, не за что туда ехать. поэтому Нужно за стержень и за основу в качестве оздоровления брать нашу собственную иммунную систему и ей помогать. Не вместо иммунитета работать, чтобы работал и фактор оздоровления, а именно иммунитету помогать всем тем народным способом, народными средствами, а для пчеловодов – это будет проще всего, потому что в нашем распоряжении довольно-таки обширный ассортимент. И не шутить. Кроме того, я думал, что ну, подтверждение того, что это вирусная проблема, может быть даже и COVID. А их три, три стадии. Я с медициной нашей общался, они категорически рекомендуют, чтобы не усугубить ситуацию, нужно как можно быстрее решить проблему с попаданием, ну то есть только бронхи отреагировали на присутствие, то есть показалось, ну стал человек ощущать недомогание. И все это в основном начинается с бронхов, потому что через бронхи проходит уже и затем в легкие. Поэтому все удалять ингаляциями, и всевозможными средствами, желательно народными, в бронхах. То есть локализовать это еще на подходе к легким. Если уже проваливается туда проблема, то это будет тяжелее. Это уже пневмония. Ну, я думаю... Есть у нас опыт сейчас по оздоровлениям. Рядом со мной находился человек, неделю выдержал. Я думал, что ОРЗ, ничего подобного, потому что заболел и он. Но ну, перенес более так относительно легкой форме. Хотя состояние, как иначе тебя пропустили через мясорубку, такое нестандартное. Не Значит, это не шутка. Есть, гуляет эта гадость, и обмен между нами происходит этих вирусов, они меняют комбинации, они меняют свое состояние. И как бы там не хотелось, и как бы это было не, неприятно для констатации, но по всей видимости... Придется человечеству переболеть этой болезнью для того, чтобы обрести коллективный иммунитет. Так как это происходило со всеми остальными серьезными болезнями. Ну и сейчас мы будем обсуждать, у кого какие есть по последним наблюдениям оздоровительные процедуры, рецепты. Я надеюсь подключиться к нашей беседе Георгий, ему есть что сказать. Ну и первую половину мы посвятим этому недугу, свалившемуся на нашу голову. Будем как-то бороться. Итак, переходим к обсуждению коронавируса с подключением апитерапии и всех возможных и доступных средств борьбы с этим недугом. Слушаем. Еще раз добрый вечер всем. Ну что, я могу сказать, что наша область занимает первое место сейчас по Украине. Ситуация сложная. Владимир Егорович, вы сказали правду, что возить нас никто не будет. Насколько я знаю, с вчерашнего, или с позавчерашнего дня, по-моему, даже у нас все койко-места заняты. Я хочу подтвердить ваши слова, что, друзья, ситуация только начинается. Мы не будем иметь не только отсутствие койко мест, мы будем иметь проблему с медперсоналом, в котором будут нуждаться, наверное, люди. Поэтому действительно тут нужно смотреть на то, что так как мы себе сможем помочь, вот так это будет, наверное, и выглядеть. Ситуация крайне сложная, крайне сложная. У меня есть знакомая, которая больше месяца находится под маской, и пока не получается ее освободить из этого плена. Есть также. Я уже раньше говорил, у меня лучший друг умер. Вот и еще есть уже потери. Значит, первая моя просьба будет следующая. Пожалуйста. Если я ни, ни в коем случае не навязываю, но прошу. Нигде не говорите, что API-продукты могут вылечить. Они могут помочь. Могут помочь. Потому что если кто-то понадеется и что-то пойдет не так, а ситуацию вы не отслеживаете, и человек вам может не донести, потому что ну, у меня такие уже звонки есть, как бы люди спрашивают, что мне делать. Но при этом человек не сделал даже элементарно рентген или КТ. Вы можете посоветовать, а там ситуация уже выглядит гораздо сложнее. Вот, поэтому рекомендовать можно только как средства которое помогает регулировать помогает потому что если это, этот период у нас только начинается это это сто процентов значит если таких вот негативных моментов будет много то потом пойдет информация что это все не то понимаете А у нас есть продукты которые действительно работают я прослушал не одну передачу профессора Ольгу Анатольевну Она Это тот человек, который попытался спасти нашу медицину, то, которая осталась в Украине. Вот. А тот человек, который не дал разрушить СЭС до конца. Она сама вирусолог. Вот. И она говорит, что в течение болезни Пока неизвестно протоколы меняется лечение регулярно потому что ну, вот, нет общего стандарта понимаете вот то что я собираю в одной семье могут один человек болеет а трое нет в другой муж болеет жена нет как объяснить трудно понять вот поэтому Uh, у нас есть препараты, которые очень uh, хорошо вписываются в эту ситуацию. Во-первых, это, это на сегодняшний день подмор. Почему? Потому что uh, болезнь-то вызывает uh, загущение крови и тромбоз. Каким образом. Трудно понять, я сегодня специально пересматривал атлас грибковых заболеваний, а никто не исключает грибковые инфекции легких они присутствуют, тот же аспергелез, тот же пневмоцистная пневмония, они именно протекают таким образом. И вот тут как раз это налагается на то, что первое, почему они возникают у людей с пониженным иммунитетом, либо людей с ВИЧ. Если кто-то помнит, то вначале применяли даже препараты для лечения ковида, ВИЧ или тубер, те, которые применяются при туберкулезе. Значит, подмор у нас может быть полезен как разжижающий кровь, гипериноподобный в нем присутствует, если брать книгу, брошюру Юрия Николаевича Солоденко, там об этом говорится. А почему его нужно применять заранее. Потому что часто и густо человек еще не дошел до больницы, а процесс уже идет. Понимаете, вот ситуация у нас такая сложная, что человек не может попасть в больницу, если у него нет теста. А тест, чтобы сделать, ну, вот я сейчас расскажу эпизод один, человек должен э, простоять один день в очереди, потом подождать, пока здесь будет будет тест, тест, а все это время процесс идет. И вот в данной ситуации можно говорить, что этот продукт будет полезен в плане, он же ж, подбор у нас противовоспалительный. Во-первых, выводящие токсины, опять-таки регулирующие кислотность, а кишечник у нас страдает 100%, потому что, ну, если кто-то захочет, я посбрасываю некоторые там статьи, которые мне присылали. Вот. Это кишечник, и третье – это кровь. Третье – это кровь. Это самое главное. Потому что возникают тромбозы, и на этом фоне люди часто погибают. Вот. То есть даже до, профилактически до всех событий человек может постоянно принимать подмор, и это будет достаточно эффективно, по всей вероятности. Второй препарат – это восковая мор Мы знаем, что вначале говорили, что оболочка вируса липидная. Мы не можем сказать, а поможет разрушить, не разрушить. Говорить об этом ни в коем случае нельзя. Но предположить, допустим, можно. Оболочка липидная. И это то же самое, что оболочка палочки коха, туберкулез. Туберкулезная, да? А что у нас из как разрушить оболочку палочки коха для того, чтобы ослабить функцию этой, этого патогена? Здесь, я не буду сейчас сдаваться в подробности, там как происходит заражение, как в мембрану клетки там присоединяться, я думаю, что это не нужно. Здесь восковая моль может играть роль вспомогательную. Может, вполне может. И может играть роль как препарат, регулирующий состав крови. Тоже может. Третий вариант это прополис. Я рассказывал, многие даже помнят, когда в начале января, даже еще тогда Андрей Буржуй смеялся, что ты говорит, постоянно кашляешь. Я думаю, что как раз в то время я перенес вот эту штуку. Я всем рассказывал, повторюсь еще раз. Обычно я всегда выходил на восковую моль. То есть не применяя ничего. Восковая моль, там, ну и как бы медовая вода утром, пыльца пыльцается. Но основной восковая моль часто принимаю. Я знал, что достаточно. 3-5 дней и все будет нормально. Частое применение, повышенная доза. Ну как бы я, у меня есть свои какие-то определенные наработки. А здесь я понимаю, что у меня не получается. Вот, вот вроде бы ничего, а и выскочить я не могу. У меня не получается выскочить. И тогда я попробовал применить прополис. Я почувствовал, что, в общем-то, работа улучшается. Но в силу того, что я достаточно любопытный человек, мне интересно подтверждение, я убрал прополис. Думаю, посмотрим, он все таки или это уже накопительно от восковой моли. И я почувствовал за два дня день хуже, второй день еще как-то так вот, такой, скажем, негатив идет. Я вернул прополис, и, в общем-то, я выскочил на прополисе, выскакивал долго, кашлял еще дольше. Вот те состояния, которые говорят, волна, то ли ты больной, то ли ты здоровый, присутствовало, наверное, около, ну, может быть, месяца. Очень все похоже. Я не утверждаю, что это было оно, но очень все похоже. А... Пока а мест у меня есть прецедент, когда муж и жена забрели они были на даче, и жена рассказывать его, ну, дружин, что она тоже выходила именно на прополисе в Вот течение у двух человек этого ковида было совершенно разным, поэтому вот схемы какой-то общий, ну, получается, что нет. Она потеряла обоняние, она потеряла вкус. У него э, жуткие боли, он не мог даже прикоснуться к постели. То есть вынуждены были ему колоть обезболивающие для того, чтобы человек поспал. Вот такие течения. Теперь рассказываю третий эпизод, когда человек приехал сдавать тест. Человек сам медик. Вот, простоял в очереди. И в очереди потерял сознание. У человека, в отличие от всех остальных, температура была 35,4. Это еще одно течение, понимаете? То есть различные вариации, это наталкивает нас на то, что это все связано с иммунным ответом. И вот здесь, как сказал Владимир Егорович, у нас есть препараты, которые могут восстанавливать наш иммунный ответ или поддерживать его почему говорю поддерживать переболеть оказалось наверное еще не не факт да? или как бы не все еще не вся картина как пишут последние издания тут медицинские говорят врачи та же самая профессор ольга анатольевна она говорит вообще очень такую сложную фразу говорит вы еще доживите до, до, до апреля а потом будем говорит, разговаривать вот потерял канву о чем говорил до этого а. дело все в том что после после выздоровления якобы происходят достаточно сложные вещи первое то, что я услышал опять-таки у этого профессора. Человека выписывают через три недели человек погибает от инсульта. То есть это коагуляция. Это говорит о том, что нам нужно нарабатывать реальные схемы или понимание, как помочь организму для того, чтобы ну, восстановить и поддерживать его потом. Я думаю, что это дело не одного дня и ни одного месяца. Во всяком случае, люди пишут, именно медики, о том, что вплоть до рассеянного склероза может вызывать этот COVID. Там ну, очень серьезные есть такие заявки на последствия. Вот здесь как бы тоже нужно думать о том чем чем можно помочь организму, вот ну и может быть нужно начинать работать Во всяком случае, я пытаюсь начинать работать с агената почему потому что в одном из в одной из передач было заявлена такая фраза о телифоцитах и вилочковой железе которая в общем-то у взрослых людей улетает и не работает. Поэтому я предлагаю еще один вариант. По возможности собирать а, силочка железой. А это у нас трутневый гомогенат. Он у нас отвечает за вилочковую железу это я рассказывал по даже движение вот следующий вариант я думаю что есть хорошо было бы если был кто-то из ребят который мог бы систематизировать либо собирать либо какая-то группа различные вариации протечения болезни болезней у человека с которым вы работаете и как это будет все протекать в такой же схеме, как обычно. Либо это будет облегченная схема, либо это будет укороченный период, потому что, ну вот у меня был человек, который принимал восховую мульдотову течение. Какая-то... Мне приходят смс из Германии, прошу прощения, немножко разбивает меня. Ну, у нее течение болезни было немного короче, чем описывается и чем происходит это у других людей. Это тоже нужно отмечать. Это все и, и имеет огромное значение. Огромное значение, понимаете? Вот, поэтому, ну вот пока месть пока вот такой вот мой доклад. Может быть, у кого-то будут вопросы, задавайте. Ну, хочу сразу сказать, пока мест никто не знает, нет твердых решений, есть только предположения, и, и в общем-то, ну, профилактические вещи – да. И нужно сейчас уже работать над тем, какая профилактика должна быть в плане после, после болезни. Я предполагаю, что по всердности переболеют все, потому что то, что происходит – и повторюсь, сейчас уже не будет никто никого никуда вести. Если вашего иммунитета хватит, ну хорошо. Если не хватит, ну тогда как получится. Вот пока не Я прошу прощения, я буквально тут минуту-две просмотрю смс. Так, нарушу я молчание, пока кто-то готовит вопросы, если есть, Георгию. Ну да, действительно. Самое эффективное, что в оздоровлении нашим работает, это профилактика. И не устану повторять святые слова йогов, что те люди, которые занимаются профилактикой болезней, это боги. Конечно же, нам это очень и очень тяжело дается. Как это тратить время, как это тратить деньги, и все остальное на то, чего пока нет. Не болит, и тут нужно вдруг какие-то мероприятия проводить, если можно это время использовать с каким-то удовольствием для потребления своих капризов. Мы все прекрасно знаем, что все живое, которая выжила до сегодняшнего дня, обязана естественному отбору. Но ни в коем случае мы не допускаем мысли, что это должно коснуться и человечества. Мы о любом уровне, о любом животном, о домашних, о диких животных, о насекомых, о паразитах, в том числе и в пчеловодстве нашем, постоянно об этом говорим, что... Желательно, конечно, дать возможность побороться иммунитету, поменьше химии, потому что химия стадит защитные природные функции, поэтому нужно давать возможность побороться нашей иммунной системе, то есть иммунной системе живого существа. И как пример, откуда и появляются мутированные формы, усовершенствованные, как бы мы с сорняком не боролись, на поле но он продолжает процветать он живет и здравствует мы даем все более прогрессивные и агрессивные препараты для его уничтожения но остается какой-то корень остается какой какая-то клетка эта клетка дает потомство и уже это потомство то есть те препараты, которыми обработали предшественников, на них не действует. Но, конечно же, мы не хотим даже допустить в мыслях, что естественный отбор всего живого должен коснуться и касался по эволюции формирования нашей физиологии и жизни человека на протяжении столетий последних. Мы знаем историю испанки. Мы знаем кифы, мы знаем холеры, чумы и так далее. И вот чума 21 века. Не поворачивается язык это утверждать, дай Бог, что мы ошибаемся. Но, возможно, мы стали опять и человечество перед очередным испытанием. Все будет зависеть от того, насколько мы... Будем готовы, вернее, наша физиология, наш, иммунный, наш иммунитет, встретить в штыки вот это, вот это полчище COVID-19. И есть понятие помогать иммунитету, а есть понятие работать вместо иммунитета. И вот как, как правило, и очень часто человек сюда прибегает именно к тому, чтобы Быстрее стать в строй, быстрее, чтобы не болело, быстрее антибиотики, быстрее какие-то обезболивающие. Конечно, иммунная система, если это войдет в систему такого оздоровления, то иммунная система сегодня расслабится, завтра она будет и стоять в стороне и наблюдать, как работает в нас вместо нее химия, антибиотики и так далее. А потом она просто скажет, а знаете что, ребята, работайте вы, наверное, сами. Или она просто атрофируется. И как результат у нас и появились после массовой вакцинации безграмотной, после профилактики антибиотиками мы получили чему 20 века спит убитую иммунную систему. И если будет так, если и будет продолжаться такая философия нашего подхода к нашему здоровью, мы получим, похоже, что ящик поддоры уже открыт. Мы получим еще одну чему 21 века. Поэтому как бы нам ни хотелось, профилактически, зная на подсознании, что это работает намного эффективнее, потому что профилактика как раз и работа на упреждение, укрепление иммунной системы народными средствами. Не обязательно это должны быть продукты эпитерапии, есть фитотерапия. Сейчас вот забитый интернет. И чеснок, и цибуля и корень хрена, настойки. Пожалуйста, делать ингаляции. Как только первые симптомы какого-то недуга, значит, стараться локализовать. И как я перед этим говорил, медицина на сегодняшний день определяет три, где-то по степени осложнения три. Слабое, средняя, и уже когда дело на ШВЛ, то есть искусственная вентиляция легких. Иммун... И антитела при слабых формах, переболевших, кто переболел, небольшие, ну, небольшие были дозы вируса. Иммунная система отреагировала как-то, слава Богу, но при этом иммунные, иммунные тела, то есть вещества бактерицидного действия, антитела, недолговечны. И не нужно обольщаться тем, кто переболел уже легкой формой, и затем грудь колесом и ходить везде, и запросто на мероприятия какие-то общественные думать, что он несет в себе уже пожизненный иммунитет, как в основном это мы привыкли при некоторых болезнях до этого. Иммунные тела, не, то есть антитела, недолговечны. Плюс к тому, что если организм принял удар этого вируса на себя, значит иммунитет хорошо подизносился, и ему нужно сейчас время для того, чтобы перезагрузиться и снова обрести достойную природную свою силу. Если опять мы попадаем под какую-то волну, то тут, как перед этим сказал Георгий, это может закончиться либо инсультом, либо инфарктом. Так что как бы там нам не хотелось, но еще раз повторюсь, шутки в сторону. Это не, не такая уже политическая какая-то игра, капризы, кому-то там хочется нас загнать в я не думаю. А особенно могут это подтвердить те, кто в этой шкуре побывал. Я, допустим, пускай это легкая форма, я ею переболел. Я сейчас не, не так уж оптимистически смотрю на вот эти все заглавия в интернете, что это чья-то работа, это будет сначала вакци... следующая будет вакцинация, затем чипизация. Ну да, я тоже я не сторонник этой вакцинации, этого стадного затем нашей судьбы, но мы живой организм. Мы знаем, как обращаться с нашими домашними любимцами, что им нужно, как нужно профилактически беспокоиться об их здоровье, чтобы была крепкая иммунная система и так далее. Но почему-то для себя у нас всегда время в последнюю очередь. И дотянем до того, что спасительная палочка-выручалочка для нас аптека. Летим туда, берем за сколько уже за ценой не постоим, лишь бы не болела. Ну, а организм, соответственно, уже получил серьезный подрыв. Насколько иммуносистема способна будет затем восстановиться, это уже вопрос каждого. Насколько она была подорвана, иммуносистема, и насколько природно она с рождения была крепкой. Тут еще и генетическая предрасположенность, потому что тоже не на последнем месте и генофакт, какая иммунная система была при рождении, и факторы риска, и группы риска. Иммунная система у детей еще не сформировалась, уже у старшего поколения 60+, плюс она уже изношена, поэтому такая, такие возрастные группы как раз и представляют эти вот группы риска. Значит, нужно включать здравый смысл и, пожалуйста, Пока мы дождемся этого коллективного иммунитета, хорошо, если он придет к нам постепенно, но не так, как выкосило и выкосит нас, как при испанке. Так, ну, пожалуйста, подключайтесь, просили эпитерапию, давайте, у кого-то наверняка есть тоже какое-то мнение, какие-то мысли, какие-то примеры, так что подключайтесь к обсуждению, слушаем. Я немного добавлю если позволите кто говорили о том что нужно восстанавливать перекликаются наши мысли но я хочу привести такие примеры вот смотрите если человек не может прикоснуться к постели давайте представим какая там интоксикация что происходит с организмом какие будут последствия а вот процесс коагуляции не будет останавливаться и дальше понимаете то есть иммунного ответа нет, а реакция идет. И второй момент, нужно не забывать, что если это все-таки присоединяется здесь грибковая составляющая, то, ну, простите, она не будет дремать, и падение иммунитета для нее будет только праздник. Поэтому искать варианты нужно обязательно, все верно, и, и АП и апитерапия, и травы. Травы есть те, которые нужно принимать, те, которые подавляют, скажем так, грибковые в общем -то, инфекции и вирусные. Вирус, опять-таки, ну, никто не знает, как, как с этим вирусом работать. Никто. пока камеру то, что то, что пишут, это все предположение но хотя бы не давать развиваться тому, что есть у нас в организме. Понимаете? Вот такой вот вариант. Тут надо... Восстановительная терапия будет явить огромное значение, потому что мы можем попасть в очень тяжелое положение, когда... когда человек выздоровел, пройдет, Я вот месяца полтора тому назад сказал друзьям, говорю, дорогие, подождите два месяца. Я ошибся, потому что через три недели, оказывается, люди уходят. И говорят, до 6 месяцев у нас начнется инсульт и инфаркт. Потому что процесс продолжается. И если мы не в нем не будем участвовать со стороны защиты, то он просто нас будет убивать. К сожалению, это так и есть. Поэтому нужно искать возможности помогать организму. Почему еще? У меня есть знакомые, много людей, которых интересует, как вы лечились. Я не слышал человека, который вылечился одной группой антибиотиков от двух до шести от двух до шести видов антибиотиков понимаете то есть надо представить что там осталось в организме какой какой нужно иметь запас энергии чтобы вылезти вот он просто нет значит если человек не помогает извне не заботится о себе то ну, я не говорю что там будут какие-то те же самые там печальные известия но развитие хронических патологий будет сто процентов. Поэтому нужно об этом думать. Об этом думать, нарабатывать, может быть, созваниваться, может обсуждать, может что-то предполагать. То есть как бы какую-то какую вести, наверное, общий для всех ну, журнал, не журнал, но где можно будет корректировать, что происходит, как человек выходит из этого состояния. Понимаете? Вот так, наверное. Потому что все абсолютно по-разному и течение по-разному происходит. Хорошо, слушаем. Всем добрый вечер. ну я переболел, короче, диагноз наставили двусторонняя пневмония, но сейчас все говорят уже, что это оно и было, вот, потому что, ну, как бы у, вс у всех одинаковые симптомы, у всех одинаковое течение, и, ну, ну короче, все одинаково, как под копирку, и не прекращается, она, как бы эта волна как началась, она идет, идет, идет, идет, вот переболел три недели очень жестко я рассказывал единственное что не рассказал э, потому что там был вопрос вот с этим алфита ну, который выкладывает единственное что не рассказал это, это что грибок очень сильно вот как тут правильно сказали что очень сильно активизируется в это время э, и вот у меня было там вот в паховой области Весь кожный покров практически исчез. Вот осталась, осталась какая-то тоненькая пленочка, и, ну и все, и уже и мясо там. То есть было невозможно пройти, а пройти надо, потому что даже на воду не можешь смотреть, и если там, допустим, там сложечки от меня поили водой и сразу позывы вот эти вот ротные надо бежать и делать что-то и представляете ну это ужасно короче просто особенно первое время вот эти первые 10 дней это просто вот даже даже крик не помогал вот что хочу сказать я вот как-то поздно спохватился, и вот уже под конец, ну, ближе к выздоровлению, уже начал, я там попросил, мне привезли там в больницу и восковую моль, и подмор, ну, и пергу, пергу с медом. И вот я, я считаю, что восковая моль, подмор, это, ну, как, как, как все знают, это хорошо, но еще э, незаслуженно. Э, игнорируем пергу. Это же целый комплекс аминокислот и энзимов для их усвоения. Нельзя это игнорировать, особенно на этапе восстановления организма после этой болезни там, или после какой-то любой другой. Здесь есть все, чтобы восстановиться организму. Как бы вот такое дополнение. Я попрошу, кто принимает участие сейчас вот в обсуждении, пожалуйста, если не секрет, но ну, хотя бы область, страну, И мы не, не говорим уже о, о, про имя, там фамилию, чтобы знать примерно географию, где это происходит, потому что довольно-таки серьезная картина вот вырисовывается. Пускай это будет, ну так, не... Не спонтанно эта страшилка сегодня у нас появилась в обсуждении. Но я еще раз повторю, что шутки в сторону. Оказывается, мы думали, что будем просто наблюдателями того, что там где-то как-то родственников мы. И вот все говорят, где-то болеют, а у нас не родственники, не знакомые, мы вроде не слышим. Пока как обухом по голове, сами в койку не свалились. Так что, спасибо большое за участие, за откровенность такую. Говорите, откуда страна и область, если это по Украине. Слушаем дальше. Ну, давайте, наверное, с меня, потому что я сказал, что наша область занимает первое место уже не один день. Наверное, не одну неделю. Это Харьковская область. Ситуация у нас крайне сложная. Даже на Кабмине сказали, что Киев-Харьков и Сумы должны принять какие-то меры радикальные для того, чтобы ну, как-то обуздать ситуацию. Вчера читал, что готовы размещать койки на стадионах. Правда, неправда. Можно посмотреть вчерашние новости на но Укрнет, там это написалось. Вот. То, что касается грибковых э, осложнений. Они неизбежны. Они неизбежны в любом случае. Хуже, хуже тогда, когда грибковая э, активность на начале заболевания. Вот тогда это страшно. Вот тогда это страшно. Потому что при падении иммунитета вот как раз аспергелез, который э, налагается на падение, падение резкого иммунитета от самого вируса, а он обрушивает иммунитет. И как раз распергелез работает с легкими, и он вызывает, я не говорю, что это эта ситуация, просто один из грибов, который, в общем-то, легко получить, он вызывает как раз и тромбоз. И он вызывает, как ни странно, такое стекловидное матовое стекло, как, как показано на КТ. И еще один интересный фактор, если интересно, я могу зачитать, это атлас грибковых заболеваний Кэролла Кауфмана. До недавнего времени грибок этот не фактически не диагностировался и только смогли его диагностировать, когда появилась КТ. Как ни странно. Вот КТ у нас звучит и здесь, что рентген, как правило, не информативен, а дает результаты КТ. Вот. Так вот, как раз грибок, это одно из возможных распространений, это воздушным путем. То, что там водные ресурсы, да, когда в строениях старых, да, но еще и воздушным путем. Я могу тоже это зачитать, если будет интересно, я зачитаю книги. Вот поэтому при падении иммунитета при лечении антибиотиками, или же даже если человек как-то ну каким-то образом минует антибиотики, поймите, иммунный статус будет равен нулю все равно, потому что интоксикация, которую вызывает сам по себе вирус, он уже подразумевает обрушение иммунитета, а значит активность грибков понимаете? И если мы не, не действуем активно в этой фазе, то мы даем возможность а, вторичной интоксикации уже грибков самих, они уже поражают нас и выделяют токсины. И тогда уже идет цепная реакция, и там уже дальше будет все интересно и, и сложно, скажем так. Поэтому э, при любых обстоятельствах, то ли это было лечение химпрепаратами, а без него по всей верности обойтись ну, крайне сложно. То ли это будет, если человеку как-то повезет и он проскочит. Я могу совершенно твердо сказать, вот, вот здесь могу твердо сказать, без крепковых осложнений или вспышек мы не обойдемся. Поэтому на это нужно обращать внимание. Спасибо. Коллеги, подключаемся, пожалуйста, в теме апитерапии наверняка есть у кого-то но ну, хотя если не свои примеры личные так примеры из числа близких родственников друзей и по проблеме существующей если это болезненная была ситуация или же по оздоровлению если не будет вопроса уже так вот, ну, в принципе, все понятно, то ясно, ничего хорошего. Значит, будем скрасим вторую половину Зела технологией по пчеловодству, хотя там тоже не, не все, как хотелось бы. Итак, слушаем, есть еще по апитерапии какие замечания или какая ремарка, какие... Вопросы. По вот, у меня вот такой вопрос, там вы там рассказывали, вот по поводу того, что вот, как сказать, это вывод вот этих токсинов, ну, под выделением, вот, препаратом, каким это... Вот, вот выделение увеличить вообще-то вариантов много есть и в аптечными вариан вообще-то у меня в данный момент было так уже панический парацетамол и ну сработал просто в идеале горячий чай затем после этого и две процедуры хватило, чтобы я был я просто плавал в постели. И все как пошло как, как по маслу оздоровления. Поэтому вывод токсинов через подотделение никакие другие пути так вот не срабатывают. Я по жизни заметил. Разные были ситуации. Поэтому в моем, в моем случае это был парацетамол. Без аптечных тоже препаратов не так, то и просто будет обходиться. Здесь уже все методы и все средства будут хороши. Хочу добавить одну тонкость. Опять-таки, ссылаясь на рекомендации врача, если нужно, буду искать, найду и сброшу этот ролик. То, что касается парацетамода, да, эффективно но его нужно принимать не более двух дней. Почему? Потому что потом начинает страдать печень, а у нас и так печень будет страдать от того, что будет происходить. А вот парацетамол принимаемый долго вызывает, может вызвать даже гепатит. Поэтому это нужно учитывать. Принимать его нужно, все верно. Без медпрепаратов я согласен здесь вырваться, ну я не знаю, наверное, сложно трудное. Пока, пока то, что я вижу, наверное, нет. Вот. Но, опять-таки, все эти вещи учитывать нужно. И вот э, говорили пить воду. Обязательно пить воду в большом количестве, или, или это я прочитал у Слав, по-моему, сбросил там информацию. Э, она способствует тоже введению токсинов. Вот. И это, это необходимо делать. И обязательно обязательно обращайте внимание на разжижение крови. Смотрите, не зря ведь те, кто уже находится в более сложном состоянии, кулят гипреноподобные прямо под кожу. Значит, в этом есть необходимость. Острая необходимость, понимаете? Потому что все то, что происходит потом в легких, это в альвеолах, как раз вот происходит это, это, это, э, тромбозы эти. Вот, поэтому с разжижением крови, даже если вы не болеете, даже если у вас все нормально, вы просто можете профилактически принимать все то, что разжижает кровь. Ну, норм, натуральное брать по камести. Э, вполне этого достаточно. Вот если уж там какие-то сложные ситуации, то там уже нужно будет определяться по ходу событий. Но по камести вы вполне можете принимать э, разжижающий. Потому что человек ведь не сразу ощущает, что он заболел. Даже. Это не первый, не второй день. Процесс идет, а у нас есть возможность помочь себе, мы этого не делаем. А потом у нас уже возникают ситуации. И еще одну расскажу вещь, такая сложная, о которой говорят врачи, что бывает такая ситуация, что приходит, поступает больной, у него, скажем так, поражение 20% легких на КТ. Пациент уже выздоравливает, пациент готов к выписке, делает повторное КТ, а у него поражение 60. Поэтому то, что говорит Владимир Егорович, течение этой болезни невероятно. Вот. Если честно, меня немножко удивляет то, что все молчат, никого это не интересует. Если это не интересует, то, конечно, тогда давайте будем переходить к... Другой теме и оставим все это. Спасибо. Можно к Георгию вопрос? Скажите, пожалуйста, как правильно сделать подмор, который сейчас в замороженном состоянии мне с лета? Сколько настаивать, чем заливать и настойку восковой моли? как принимать и как и сделать ее правильно. Ну, смотрите, если это касается подмура, то там берется стакан а, пчелы, э, ну, размороженный. Э, заливается пол-литра водки. Настаивайте минимум 14 дней. Минимум. Лучше 21. Я понимаю, что сейчас, может быть, стоит и трясить ее несколько раз в день может короче период чтобы начинать принимать а восковая муль если вы делаете это на пожилые то есть на продукты жизнедеятельности то ну, по-разному я 7 грамм кто-то 8 грамм применяет на 100 грамм то есть на литр это получается там 70 или 80 грамм продукта вот как принимать это в берется в среднем от возраста возраст если там 40 лет то 20 капель утром 20 капель вечером хотя сейчас я бы рекомендовал бы больше принимать частыми дозами но меньше меньше количества чтобы скажем так постоянно организм получал вот это вот накопительное состояние и ну, в принципе, всем рекомендую настоятельно восковую моль можно принимать, начинать, независимо от того, как вы себя чувствуете. Принимать ее длительное время – это лучше, чем ну, перенести болезнь в тяжелом состоянии. Вот я вам приведу пример, что одна женщина, у меня, которая ну, восковую моль до того принимала нестабильно, скажем так, с пропусками, нарушения были. Когда она только первые симптомы почувствовала, она стала принимать, как я всегда говорю, там, с частотой полтора-два часа. Вот Все говорят, что при сахарном диабете, как правило, эта ситуация протекает крайне тяжело, вплоть там, до летальных исходов. У нее сахарный диабет. Она это все прошла в домашних условиях на двух антибиотиках я считаю что это, это, это очень хорошо это ей очень повезло я не знаю здесь сработала восковая мол или не сработала но диабет присутствие диабета в общем-то настораживает понимаете и ну скажем в это же время болели другие люди общие наши знакомые и они переболели гораздо тяжелее. Но ну, они сторонники медицины, скажем так, порошковой. Вот. Поэтому, может быть, это помогло ей. Потому что при диабетах, да, в течение этой болезни совсем тяжелое. Это нужно учитывать. Поэтому принимайте, не ждите, когда что-то постучится в дверь или кто-то. Или какое-то большое количество чего-то постучится. Думайте о своем здоровье заранее. Всем вам здоровья. Спасибо. Приветствую Григорию и всех участников. Товарищу посоветовал моль принимать настойку. У нас пчелки продают 100 гривен, 100 грамм или миллилитр там не знаю как она там пожится вот, у него сахар и значит он у него плясал когда съест винограда там или еще чего-нибудь супруга на него там бурчит вот, я ему говорю коля возьми принимай вот, и не беспокойся об этих ситуациях значит он его при применяет 6 капель на то есть капля на шесть килограмм вот, и замерял специально по просьбе моей жены. То есть они не верят этому. Вот, и своей жены замерял на сахар. Сахар у него по делу шести. То есть он как больной и тем, тем не менее вывел себя на эту вот цифру. Благодарю. Спасибо за дополнение. Вот видите, все-таки с сахаром, когда есть проблема, то моль здесь выступает, в принципе, скажем так, своего рода компенсатор. Это немаловажно. Почему? Потому что если присутствует сахар, то как раз грибковые всевозможные инфекции работают в два раза лучше. Это уже подразумевает. И второй момент – это ухудшение стенки сосуда. Видите, Восковая Мурзия здесь она у нас работает, в принципе, в, в сторону улучшения. Поэтому спасибо вам за такие, такой рассказ. Еще дополню. Я общественный человек, вот, и по роду деятельности приходится быть в большой толпе. Вот. Похоже, я тоже, наверное, хватанул. кови. Вот. Первое ощущение было, это удар по-легкому, почка, ощущение, как-то лопаты влупил сзади. Кишечник значит почувствовал и желудок. Понимая, что серьезная проблема, вот я сразу понял, значит я ушел в сторону защелачивания организма, то есть сода и перекись водорода. Вот. Это я использовал неполный стакан кипятка, досыпал туда, ложку соды если при условии что здоровый желудок и ложку после добавления холодной воды ложку перекиси водорода и с интервалом где-то час три э, вот таких вот дозы я выпил у меня снялась за один день проблема ощущения в легких боли проблема э, печени почки и э, кишечника. На следующий день осталось только ощущение после ударной лопаты по почке, такое лухое. Вот на следующий день тоже еще раз выпил и проблему эту снял. Через месяц где-то появилось ощущение внизу легких. То есть я прощупал весь свой организм пальпацией. Нигде никаких полевых ощущений не было. Вот в районе где печень, вот под ребром правым я ее прощупал, боли там нету я понял, что это не с легких или плевра которая находится между печенью и легкими и потом я перешел на моль две недели употреблял утром натощак вот. употреблял 15 капель за две недели Боль, которая очень сильная была, она исчезла. Благодарю. Здравствуйте, это Женя из вот Совсем недавно, если позволите, я тут немного выступлю, минуту. На 5, ну, пожалуйста, конструктив, саму суть. Ну да, это знакомая фамилия сейчас в кругах натуропатов, веганов и оздоровления магнезии. Я когда еще йогой по молодости усиленно занимался, это был самый главный препарат который чистил кишечник от пищевода до ануса. Ну, я не знаю, я, наверное, человека сбил от информации. Пожалуйста, я прошу прощения, если есть что кроме этого сульфата магния сказать еще, мы слушаем. Позвольте чуть больше объяснить. Вот смотрите, мы все болеем, да, вот живем, у нас получаются застои в кишечнике. Они получаются не за один год и не за пять лет. Они на протяжении всего, всей жизни у нас. От, про, просмотрел много информации в интернете по, всей, по всем вот этим лечениям. Получается, нужно чищать кишечник, то есть нужно защелачивать. Вот Ольга Шишова, да, она говорит, защелачивать организм там разными препаратами. Вот. и получается, ну, все это эффективно, но застой они что никуда не деваются, а когда это годами все накапливается, их очень сложно сдвинуть с места. Вот именно я попробовал сульфат магния и, и как раз оно получилось. Я заболел. Температура 37,3 и сразу же на следующий день я сульфат магния начал при, применять. Конечно, эффект такой очень суровый. В плане нужно сидеть дома и ну вы, наверное, знаете, от туалета не отходить. И получается, два дня я ничего не ел. И воду, только пил воду с медом. И вот сульфат магния один раз после обед вечером. И второй раз после обед вечером очищение. Что хочу сказать. Температура, это... Заболел я вечером, померял температуру, два дня очистки, на третий день температуры уже не было. Еще два дня я такое ощущение, скажем так, разбитости еще присутствовало, но так таковой болезни уже не было, ни, ни насморка, ничего. Может это сыграло основную роль, что э, сразу так получилось, сразу в первой фазе болезни Плюс сразу же опять еще по соде. Начал при, применять соду и защелачивать организм. И получается соду нужно брать очищенную. Ну, я пришел к выводу, тоже много информации и шло. У нас соду и в Крыму добывают, и в России где-то добывают, и, если мне не изменяет память, в Чехии добывают соду. Эта сода, она с примесями, и ее ложками пить нельзя. То есть там очень много примесей. Ее можно применять в кулинарии, то есть там микрограммы, там граммы, кончик ножа, там, на пирог и на всю семью. А ложками ее пить нельзя, нужно очищенную соду. очищенная сода я нашел там, привозят, значит, из США, там естественные озера, и высушивают, и, то есть, она минимум подвержена химии. Вот эту соду сейчас, вот я уже неделю продолжаю пить. Два раза в день по чайной ложке. В принципе, эффекты очень... После очистки сульфата и магния сода вообще, ну, не знаю, идеально работает. Спасибо большое за интересную информацию. Ну, что касается чистки кишечника и чистоты кишечника... Мы довольно-таки обширно эту тему в первых своих зелораций по апитерапии обсуждали. И обсуждали чистоту кишечника только лишь по той причине, что мы вращались вокруг иммунитета, вокруг нашей природной защитной функции организма естественной а на 75% в среднем иммунитет находится в кишечнике. Поэтому чистота кишечника должна быть в основе всех процедур для того, чтобы начать иммунитету, то есть дать возможность иммунитету просто полноценно, насколько он природно способен в живущей физиологии заниматься своей миссией теперь что касается дозировок вот перед этим разговор был какие дозировки очень часто мы форсируем вернее хотим форсировать события большими дозами но одни из-за того что уже болезнь застала врасплох профилактически некогда было то есть на начальных стадиях болезни, либо некогда было, либо еще человек всеми фибрами сознания сопротивлялся, что это не может быть, это вроде как показалось, пока уже не показалось. И тут начинают включать форсированные дозы, И, ну, что касается вот восковой моли, да и вообще препаратов. Я почему с этой дозировкой хорошо знаком? Потому что моя тема «Маточное молочко» А это серьезный продукт, высоко биологически активный и концентрированный. И лучше принимать препараты любые, если дана рекомендация по суточной дозе, ну какой-то объем. Допустим, маточную мочку 250 мг восковой моли, капля на, на, на, на вес или капля на, на возраст то если мы ее разделим на три приема, это будет намного эффективнее. Почему? Потому что организм в состоянии будет полноценно утилизировать, с пользой для дела. Состояние по, болезни, по болезненности мы не знаем. Это только там внутри сама физиология разберется, как насколько проблема в начальной стадии или уже прогрессирует. Поэтому если сразу дать большую дозу, и причем в несколько приемов, то организм уже будет не брать это как лекарство, а он уже будет бороться с этой, с этой агрессией, потому что препарат тоже концентрированный, направлен на профилактику, на дезинфекцию, и он не всегда сработает в больших дозах в пользу. Поэтому лучше дать небольшими дозами с какой-то кратностью, тогда будет наверняка эффект. А за такие препараты, как маточное молочко, если не получается использовать организм, то есть утилизировать по необходимости его весь, может еще складываться и в депо. Потому что у нас в организме абсолютно все находится в депонированном состоянии. Ну а затем в какой-то момент выстрелить. И уже будет не в плюс, не воздоровление, а наоборот какую-то проблему. Под этот момент может аллергия попасть совсем другой природы происхождения, и будет усилена проблема. Так что с дозировками и с приемами, и с рекомендациями, повторюсь, мы об этом говорили в начале вот, обсуждения этой проблемы весной. Есть примеры, когда детская доза валит таких богатырей по 100-150 килограммов. Там и сердце выскакивает. В общем, есть случаи, есть примеры, и все, все сводится к тому, и все направляет нас именно на саму философию и на сам принцип «не навреди», значит, начинать по принципу королей, с капли проверить реакцию своей физиологии. И, соответственно, если все нормально, положена какая-то доза суточная, значит, особенно в начальных начальные дни оздоровления, разбить ее на несколько приемов. Тогда будет эффект наверняка, в то время как большие дозы сразу приведут к обратному эффекту. Так, ну, по апитерапии, по оздоровлению. Ну, я думаю, что, в принципе, беседа удалась. Что-то как-то мы извлечем из этого нашего общего, общего откровения. Потому что, видите, вот сегодня как раз и приняли участие в беседе по апитерапии те, кто, кто уже не не шуткой смотрит на эту проблему, нужно нам быть во всеоружии. Все, что у нас есть в доступных средствах, мы об этом говорили. Итак, если есть еще у кого какие замечания или есть что добавить по первой половине нашей зелорации папитерапии, пожалуйста, слушаем. Вечер добрый, дамы и господа. Рад всех слышать. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, апитоксинотерапию, то есть пчелоужаливание, кто-то использует у себя в практике? То есть, особенно при простудных заболеваниях меня интересует данный вопрос. Почему? Потому что вот я начал эксперименты на себе, в данном случае, по лечению, допустим, варикоза. У меня есть хорошая положительная динамика. И хотел бы этот вопрос как бы развивать и интересует. Вот почему? Потому что, допустим, использование маточного молочка, восковую моли, и все остальное. То есть это как бы вещества, которые не влияют, на мой взгляд, вот в данный момент времени на органы и системы. То есть они вот как бы пролонгируемо действуют, то есть накопительный эффект имеют. А вот токсинотерапия, то есть яд, который мы получаем из пчелы во время ужаления. На мой взгляд, влияет максимально как бы быстро э, и работает в организме человека. У кого-то есть опыт, допустим, при лечении каких-то гриппа, гриппов или еще мне интересует количество, дозировка точки, количество пчел и как, как, если ну, то есть, кто, кто, кто как использовал. Спасибо вам большое. Так, ну я, наверное, осмелюсь подключиться в обсуждение. Что касается именно оздоровления, вот э, перечисленных вами проблем, простудных, там, грип, вирусные, не приходилось. В основном, апитоксинотерапия используется, ну вот в вашем варикоз. Это суставы, это позвоночные грыжи. И есть, конечно, большой такой спектр оздоровительного воздействия на организм. Но что касается простудных, не приходилось. Есть у нас центры в Украине чисто по апитоксинотерапии. При желании можно связаться, можно получить там какую-то информацию. Если кто-то по практике своей имеет опыт и какие-то примеры положительные оздоровления э, ну, гриппозного состояния там или еще каких-то таких вот простудных вирусных пожалуйста подключайтесь я так вот ремарку сделал что есть центры но чисто такого ортопедического направления слушаем кто кто что у кого что есть сказать по этой теме Позвольте мне, вот то, что касается сегодняшней ситуации и эпитоксинотерапии, если быть честным, то я бы ну, был бы крайне осторожным. Сейчас я буду ссылаться на слова Владимира Егоровича, что начинать все нужно с минимальной доз. а здесь мы будем иметь, ну, даже если ограниченное ужаление, как там рекомендует та же Шишова, то для организма это может оказаться достаточно серьезной встряской насколько она будет воспринята организмом в пользу трудно сказать еще раз хочу сказать ну, очень сложное заболевание его трудно понять и как оно отработает я думаю что здесь больше нужно идти хотя бы более или менее проверенными методами то что говорит вот сергей из балаклея по моему рассказал то, что там, ну, мне пришлось услышать, увидеть то, что рассказал Сергей из Краснодарского края. Понимаете, вот вот, вот эти направления нужно брать. И еще нужно учитывать обязательно людям, которые имеют определенные патологии. Тот же сахарный диабет, допустим. Вот эти люди уже априори должны обращать внимание на какие-то, ну, начнем с той же самой восковой моли. А вот с, с токсинотерапией. Григорьевич, у меня вопрос такой, то вот вы говорите вот с минимальной дозы, с минимальной дозой. А как тогда узнать, вот на чем остановиться? Когда мне прекратить, допустим, вот я начал с минимальной, дошел до 30 капель. Я, допустим, не чувствую никаких ну, симптомов на себе. Мне можно дальше принимать это все. Или как как на чем остановиться дозу, как индивидуальную выработать? Ну, смотрите, доза, насколько там раньше писали, это берется возраст человека. Допустим, ваш возраст там 50 лет. Значит, 50 капель, 25 капель утром, 25 капель вечером. В данной ситуации я рекомендую эти 50 капель людям разбивать на 4 приема, чтобы вот крайне короткий срок был, в, особенно в активное время, когда человек там идет на работу работы где-то находится то есть несложно с собой взять это и принять чтобы организм постоянно подпитывался а крайняя ваша доза это ваш возраст поделенный ну скажем так вот за долгое время я уже превышаю эту дозу но это опять-таки это все индивидуально я считаю что преодолевать ее вот эту дозу не, не стоит разбить можно на, на какие-то более частые приемы но тогда уменьшить количество все, дошли до своего возраста потихоньку. Все, вот это ваш критерий. Больше не надо. Она действует эффективно, поверьте. У нее ресурс подъема организма достаточно высокий, поэтому достаточно будет этого. Который, ну, то, от мы говорили, возраст. Спасибо. Если позволите ремарку по поводу недозировки, а вот того, что перед этим коллега спрашивает где этот предел где эта точка остановки или продолжать дальше не случайно применяют и рекомендуют даже медики вот по своим препаратам веерный прием для чего? для того, чтобы организм мог определенный препарат, рекомендуемый с минимальными дозами оказать максимальный эффект. А это достигается, когда вначале дают этот препарат, организм начинает реагировать в плане положительного реакции, оздоровления, там, ну, то, то, что мы преследуем. Затем Прекращается где-то дней на 5 прием. Не попадает в организм этот препарат. Ну, там, соответственно, начинается перестройка по-своему. Затем снова форсированный прием где-то на протяжении недели. И вот такие вот веерные приемы способствуют меньшему количеству приема препарата и с максимальным эффектом. Если очень часто бывает, что просто есть. Есть, его можно пить и пить, но хорошего результата и большого эффекта от этого не получится, потому что организм в конечном итоге просто адаптируется к какой-то основной массе, к той активности, которая должна сыграть положительно Воздействие на организм, оно его просто нейтрализует. Поэтому вот этот веяный прием, рекомендация многих препаратов, и не случайно назначается, чтобы именно его назначение, его ингредиенты, какие там есть состав, сработал максимально эффективно. Потому что это тоже не, ну будем говорить, не допускается постоянный его прием. Очень часто это может быть связано с химией или с каким-то таким ну, нежелательным постоянным контактом и постоянным присутствием в нашей физиологии. Поэтому такая рекомендация. И, кстати, вот по своему направлению я в молочке тоже, Ему нужно постоянно этот препарат чередовать с перерывами в приеме. Так, ну время. Мы так хорошо поработали, надеюсь, с пользой для понимания, для восприятия, для запоминания. Дай Бог, чтобы оно, конечно, не, при... не пришлось его применять в критических случаях уже лечения. Но будем надеяться, что мы все-таки профилактически... Как-то выйдем на такой уровень, что оно будет нас миновать. Если уже, если уже коснется, то, то так вот каким-то отзвуком, эхом небольшим организм сработает, справится и будем переносить в более легких формах.